Хочу подчеркнуть одну составляющую. Мы не имеем юридической составляющей. Мы не, сегодня система штрафов не работает. Возвращаем то награбленное, которое было... Кстати, о чем говорят... Да. Знаете, такое... Ну, и когда это происходило? Это происходило буквально несколько лет назад. Мы сейчас это все возвращаем. Мы календарь мая. И... Нет, мы не будем спички, консервы, давай, лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь, и... Кто? Алло? Ничего. И... Страшно. Хороший вопрос. Спасибо. То, что вы нам предоставили. Где эти деньги? Мы сейчас поднимаем миллиарды гривен. Мы нашли, на, находили деньги, находим деньги. А где эти деньги? дети люди? Да, тяжело. В том состоянии, в котором сейчас находится тяжело, конечно, в той, в той ситуации. И зная, что сегодня... Но! Каждый человек, прежде всего, 28 год, когда мы не будем запускать, и... а потом, оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да. 18 тысяч, красный, желтый, яркий, маска. В руки берешь, а потом, алло, Сечин, что? Никому. Дети маленькие. Мама, мама, мама. Вопрос... Мы не можем. Да, нет, не. Это понятно. Да. Это понятно. И раньше эти деньги оседали, положили асфальт. Господин Пузанов, вы, наверное, не отслеживаете инвестиции. Самая главная инвестиция, которая у нас есть, это Какая была хорошая программа представлена, как это все разрабатывалось, вот все здесь киевляния находятся. Когда 28-й, 29 30 автобусы не ходят, но, когда, если любому человеку, молдаванин, женщина, неважно, А человеку только было, надо всего лишь один компучия, да? 38-й год, а? Красавцы! Смотрите, сейчас идет э, э, спад экономики. Откуда? Воровать деньги? Только лишь ленивый говорил о бюджете. Мы э, 500 междворовых, междворовых пространств, а мы подняли... А мы подняли в сентябре прошлого года 70 миллионов. Просто Человек, Дарвин, да, он там, идет туда. Но на самом деле биологический факультет, да, Николай Степан, нет, ну не вот. надо. Вот здесь вы... Но, Но, папа, ну,